Мы, славяне, гордимся своей чистоплотностью. С древних времен у нас культ бани. А Европа вон, говорят, многие века лопалась от грязи. Даже дамы в Версале не мылись и прицепляли к роскошным нарядам блоховники. А у нас, чуть ли не в каждой второй сказке, герой, зайдя в избушку, на курьих ножках баню истопить требует. Причем, его не смущает, что он в гостях у нечистой силы, которая может из него и ужин приготовить. Нет, ему надо во что бы то ни стало в кавычках принять ванну и выпить чашечку кофе. И ЕГА, старушка с весьма скверным характером, почему-то без упреков и возражений, идет топить баньку. Более того, в некоторых сказках ЕГА сама моет Ивана. Ну а что, не может добрый молодец сам себе спинку потерять. Но почему? Дело в том, что Баба Яга готовит героя к путешествию в загробный мир. Как мы знаем, избушка на курьих ножках – это своеобразный КПП перед входом в потустороннее царство. Чтобы Иван справился с задачей, поиски невесты или каких-либо сакральных предметов не столь важно, его нужно отмыть от запаха живых. То есть все эти напои накорми, баню и стопи определенные ритуалы, которые необходимо пройти, прежде чем герой вступит в мир мертвых. Вот что пишет исследователь Краюшкина. Довольно часто герои моются на границе миров. Функция этого омовения очищение от запаха живых. Оно совершается в том случае, если герой, принадлежащий нашему миру, хочет попасть в мир мертвых.